Бюджет Белоруссии недополучил из-за спора вокруг поставок российской нефти в республику 1,5 миллиарда белорусских рублей, 45,53 миллиарда рублей, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 миллиарда рублей, сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске. Белорусский президент поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру импорта в страну нефти и газа. Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы влияние таких факторов было минимальным. Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и экспортных потоков, перечислил он основные задачи для экономики на пятилетний постпандемический период. Лукашенко отметил, что такой подход будет реализован, в том числе, из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов. По словам президента, из-за этого Белоруссия потеряла за последние пять лет 9,5 миллиарда долларов, а это — пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей.